Ух ты, гнездо с яйцами, смотрите. Скажите, вы нафиг из Санкт-Петербурга. <реклама> Говорят, это из-за того, что его поджигали, он горел. Мы подчинились. Но он все равно не забылся. И никто этого на протяжении трех дней не заметил. И снова полило. Холодно, я и штаны забыла одеть. И без следов побоев. В течение дня погода менялась раз двадцать. Судя по обводам, она... Стальная. Наш видеоблог заканчивает свою работу. Поэтому в этом выпуске видеодневника вы увидите целых два дня. Сегодня с самого утра зарядил дождь. А нам нужно в кокпите ремонтировать движок и идти в магазин, до которого минут 20. Витя собирается на второй раунд борьбы с топливным фильтром в добрый путь в кокпит. Возившись движком в коптике, Витя отправился в магазин за запчастями и вернулся оттуда не в духе. Знаешь, большинство людей не любят смотреть, чтобы их снимали, как они работают. Я в большинстве. И на этой торжественной ноте наш видеоблог заканчивает свою работу. Именно так могло выглядеть это видео, если бы не мое упорство и упрямство при съемке видеодневника. На самом деле Витя был расстроен тем, что вчера при разборе двигателя он сломал несколько болтов, а замену за целые сутки он не смог найти ни в одном из работающих магазинов. Ситуация осложнялась тем, что это был разгар майских 10-дневных каникул, но перспектива простоять здесь еще неделю нас совершенно не прельщала. В надежде хоть как-то чем-то помочь, я предложила опубликовать пост в Инстаграме с описанием данной проблемы. Возможно, среди наших подписчиков есть жители Питера, которые могут чем-то помочь. И вы знаете, это сработало. Мы получили очень много комментариев, сообщений в директ, с адресами магазина, с рекомендациями обратиться к токарю. Такая поддержка не дала нашему духу. Спасибо. Огромное всем спасибо! К вечеру Витя смог найти в одном магазине два нужных нам болта. Но забрать их сегодня уже не получалось, поскольку магазин закрывался. Оставалось ждать завтрашнего утра. Где-то в 6 часов вечера нам позвонили из администрации яхт-клуба и сообщили, что завтра будет пускаться лодка хозяина того места, на котором мы стоим. И предложили отбуксировать нас на другой причал. Его? Что ты Это Я что-то не успела. А? Ну, мне в нем холодно. Я и штаны забыла одеть. Я уже когда вышла, поняла, что я без теплых штанов вышла. Буксируемся по историческим местам. Чумной форт Александр. Дальше вот какой форт не знаю если честно александр по его черным стенам легко узнаваемый сегодня прямо ждиль на море Ну, и... сейчас совсем мелкая там вообще была гладь сейчас вы выкинут нас за ворота Кажется, идите вы нафиг из Санкт-Петербурга. На этой схеме зеленым цветом выделен маршрут, по которому нас сегодня отбуксировали с одного причала на другой. Вчера туда же переставили и яхту, и ремель. Как вы поняли, после сделанного Витя с утра заявления о том, что ему не нравится, когда его снимают, я не брала в руки камеру и практически ничего не сняла. Поэтому в этом выпуске видеодневника вы увидите целых два дня. Пока Витя ездит за болтами, ой, мы ой. наблюдаем, как... Отшвартовывается соседняя яхта Иремель Сейчас пойдет Крану спускать мачту Мачта у них Огроменная Ну яхта тоже 18 метровая Олежка лепит Белла Рисует Так, да, вот мою переписку Хочешь? Да вот Баба Что? Иди. Смотрю Вот Нет Иди. Ну у них, у них, видишь, колеса вместо кранцев Все хорошо вот, вот, вот Да, да, отплывают <сосы> Вот какая штуковина у них Вернуться? Лёха, да, вернуться. Да, завтра уходят. Да, в сторону Ой, я, я... Что? Да не плачь, не вернуться. Да не будем Плачь. смотри, смотри, смотри, отплывают, смотри. Ты чего? Ты чего плачешь? все хорошо ну смотри как кораблик отплывает -то. помаши ручкой ну, смотри глянь. Глянь, какой корабль большой смотри ручкой машет помаши нет, нет. сегодня картошечка. Ждем, когда Витя вернется из магазина. Ох, отвалилась картинка. Что Да картинка отвалилась. Mm -hmm. На улице вышло солнышко. Соседняя яхта ушла снимать мачту, вечером вернуться, а завтра они уже уходят в сторону ДНЖК впервые за долгое время вышло солнышко друзья прям вообще не верится реально тепло ветра нет штиль посмотрите вода просто гладь гладь класс класс Витя еще не вернулся из магазина уже несколько часов ездит по москве один из наших подписчиков очень мы ему благодарны по имени андрей вызвался помочь а тем временем еще несколько человек приходили, тоже говорили, в каких магазинах можно посмотреть этот несчастный болт. Огромное всем спасибо. Я надеюсь, что после установки этого болта мы все-таки сможем завестись и идти дальше. Утки плавают. Вон там вот мемориал. Я вылезла пройтись, посмотреть вот эту яхту. Судя по обводам, она стальная, а может, алюминиевая. Номер старый. Большая, красивая такая. На такой можно и в кругосветку. Ой, смотрите, здесь уточки. У меня здесь гнездо, что ли? Ух ты, гнездо с яйцами, смотрите. Обалдеть. Если честно, первый раз такое вижу. С ума сойти. Не буду долго стоять чтобы они вернулись и высадили свои яйца. Экскурсии ходят. Видите, по дамбе. Там вот маяк. Вот он маяк, видите? За этим корабликом. Наверное, к маяку идут. А мы готовим обед. Флаг надо поправить. И ждем Витя. Ну вот, полчасика солнечной тихой погоды и снова полило. Ну вот, Витя вернулся, добыл. Заветные шурупчики. У нас нет никакой накидки на кокпит. И вот видите, пока ездил в поисках болта, заехал в декатлон и купил какой-то тент. Сейчас мы посмотрим, что за тент. Будем надеяться, что он нам пригодится для этих целей, потому что Витя два дня ковырялся в кокпите в движке под проливным дождем, который здесь перманентно не прекращающийся. Хотя вот сейчас дождя нет. Редкий случай, через пять минут, возможно, он пойдет. Размер обещанный 2.85 на 2.85. Вот он кривой. В смысле Мне кажется ну, то есть образца к сожалению не было в декатлоне развернутого чтобы оценить Ух, Но ну, здесь, наверное, надо натянуть какую-то веревку, а не на этот. Короче, вот такая штукенция, ребят, у меня плачет Олежка. Надо к нему уйти, он проснулся. Как повесим, я вам обязательно сниму и расскажу, что получилось. Так, у нас палатка. Сейчас я покажу, как она выглядит снаружи. Вот так просто ноги гиг одета и все да я могу сделать его два раза больше растянуть туда дальше ну, просто сложно пополам но тогда э, за перекроем солнечные панели впереди да и не нужно это считаю ну в принципе да а назад тут все видишь заканчивается. нормально отличная палатка во сколько обошлась 3000, 3000 в декатлоне со всеми Люверсами, или как называются правильно? Ну, веревочками, Ну, веревочками, на которые можно растягивать. А вон Олежка, проснувшийся. Пока вы сидели там в тепле, он смотри, капли вокруг. ну что не просто так здесь, я набрызгал. А дождь уже что-то прошел вон, видишь, вся крыша. Пока ты вешал. Только что я выходила, дождя не было. Пока вот Витя вешал палатку, дождь уже успел пройти опять солнце? да, питерская погода питерская погода старый топливный фильтр на нем год вот видны следы побоев когда я пытался его снять помогли вот эти вот побои проникающее ранение двух фильтра последствия использования рычага проникнувшего предмета для того, чтобы его повернуть. Отвертка. отверткой. отверткой. Ну, точнее, это была стамеска, которая в процессе проникновения тоже развалилась. Ну, ты разрушил все. Да. Ну, и вот так вот я его такие открутил. Но, к сожалению, откручивая этот фильтр, я снял кучу всего, чего потом не смог правильно поставить обратно. И теперь мы имеем еще больше гоморрой с ремонтом. Ну, Наши руки не для скуки. Питя Пять пытается завести мотор, пока безуспешно. Это плохо. Так, закрыть вам, Сильно. Закрыть. Готовы выслушать Фильтр поменял Топольная система точно поступает Но все равно не заводится Есть предположение, что система завоздушилась Но не знаю Короче, а надо вызывать дизелисты Которые приберутся и станут Пойди Яхта и ремель возвращается со спущенной мачтой. Корму, да, да, да, смотри на лодку. Мама, мама, мама, мама. Сюда вас? Вот. Да? Подожди, вот, нет, да вот сюда держите. А где-то лезет. А туда еще. Нет, вон там заяц. Нет, до него и не летаем снова. Затяньте, затянется. Эй, на, сейчас, друзья. Тут сегодня вообще лавировали, лавировали, ты не видел. Задом. Латинная мы. Да, да. да. да. Во! На эту или туда? Куда-туда, на этот, на нож. Летаем? Давай. Дайте больше. Папа. Ведь ты Чего? вот здесь можешь перекинуть? Да, да, А то снесете. Ребята, делюсь с вами радостной новостью. Мы подчинились. Ура! Это невероятное ощущение. На самом деле поломка оказалась вообще в другом. Там даже была не поломка, а по недосмотру мы один рычажок не опустили. Да-да, друзья, вот он, тот самый рычажок подачи топлива. Двигатель глушится его подъемом вверх. О том, что его нужно еще вручную опускать вниз, я не знала, когда глушила движок. Рычаг подачи топлива так и остался поднятым, подача топлива перекрытой. И никто этого на протяжении трех дней не заметил. На наше огромное счастье на соседнюю яхту Иеремель в этот вечер приехали гости по совместительству, оказавшиеся нашими подписчиками. Именно они заметили этот поднятый рычажок. Всем, кто участвовал, кто помогал, кто подсказывал, спасибо всем огромное. Я просто счастлива это эмоции Спасибо Смотрите, какой шикарный закат В форте Константин Вечер сегодня ясный Несмотря на то, что в течение дня Погода менялась Раз двадцать То солнце, то дождь То солнце, то дождь Для Питера это нормально а я наконец-таки вытащила детвору погулять. Идем к маяку. Смотрите, как красив в лучах закатного солнца Форт Александр. Он, конечно, выделяется на фоне всех остальных сооружений своими черными, черными такими неприглядными стенами говорят это из-за того что его поджигали он горел но точно если честно я не знаю, Шикарный вид на закате с батареи Форта Константина.